Ну что хочу сказать по матчу, самое главное, это прошли следующий этап кубка, потому что знаете, кубок такой скоротечный турнир, он быстро состоит, с одной 8 восьмой и так далее, это небольшой шаг, как я говорю, к цели, которая, наверное, есть у нашего клуба, добиться каких-то каких трофеев, наверное, мы все на это нацелим, так что прошли. По матчу хочу сказать, что получилось некоторые моменты, которые мы немножко отрабатывали на этой неделе. То, что не получалось у нас в игре в первой, когда недавно мы играли тоже со Слуцком, именно матч чемпионата. Вот. И за счет этого добились результата.